Здравствуйте, меня зовут Меликов Низам Сегодня я расскажу и покажу вам один из креативных букетов нашей коллекции в этом году на 1 сентября Итак, но вначале я хочу с вами поделиться да, новостями с точки зрения своего контента Сейчас я буду делать выпуски на YouTube-канале один раз в месяц Они будут приурочены к определенной тематической теме Всю остальную информацию я буду выдавать в инстаграме в формате IGTV Поэтому если вы еще не подписаны на мой аккаунт в инстаграме, подписывайтесь Там много пользы для флористов разного уровня Сейчас я расскажу вам пару слов о каркасе Значит, Каркас сделан, основа из проволоки Здесь у меня четное количество проволок значит тейп-лента проволока которая фиксирует с этой стороны для того чтобы наши полосы не ерзали после этого значит наклеена бумага уже на согнутые проволоки да вот видно основа. здесь я сделал две штуки в виде акцента не знаю может быть в процессе работы в виде изменю их пока хочу оставить таким образом, как выбросы. И дальше я уже просто вклеивал бумагу, вот, закрывая, как говорится, пустоту для того, чтобы была органичная форма в виде круга внутри. Вот такой вот каркас приблизительно час времени. Но можно и быстрее. По составу. По составу, значит, хризантема одноголовая, гвоздики, седум, картамус, целозия, эустома, значит три вида зелени фисташка, фитоспорум и эвкалипт. И сейчас я буду собирать букет, а в конце видео я расскажу каким образом мы уточняли средний чек для нашей коллекции. Вот, в общем, у меня вот такой вот букет получился, но сейчас я вот такие вот штучки, которые вот... Мне необходимо будет убрать эту высоту. И я аккуратненько плоскогубцами сделаю полуприкрытие от элемента целозии. Таким образом уже данный букет доведен до презентабельного состояния. Итак, что я теперь вам хочу рассказать по поводу того, каким образом выстраивать свою коллекцию, матрицу своих букетов, так как это очень важно, да, очень важно знать, очень важно получать обратную связь от своих гостей, от своих покупателей, о том, на какую сумму они планируют. Для данного мероприятия, то есть букет хотят они, композицию хотят они, то есть мы проводили опрос в своих соцсетях, какая сумма будет для вас комфортна на данное мероприятие. Мы в целом попали в стоимость где-то 1000-1500 рублей, но также от постоянных наших гостей мы получили запросы в районе 2 тысячи рублей. И конкретно для данного букета да, он попадает ну, в нашей категории приблизительно где-то вот 2-2,5 тысячи рублей. Но это с нашими ценами, у каждого, как говорится, своя математика, своя калькуляция. Вот. Но вот у нас есть такой опыт уточнять, брать обратную связь для того, чтобы улучшать наш товар. Итак. Если данное видео вам понравилось, поставьте лайк. Если вы хотите, чтобы мой канал развивался да, по пути больше креативных букетов либо технических каких-то моментов, то пишите в комментариях пожелания те темы, которые будут затрагиваться, потому что в данный момент я перехожу на один выпуск, один выпуск в месяц. И этот один выпуск я хочу делать уже непосредственно по пути обратной связи. То есть для того, чтобы есть запрос, какая тематика, я подготавливаю, делаю под этот запрос непосредственно сразу в моменте реального времени видео выпуск, Подготавливаю материалы, актуальные темы и делюсь с вами данными знаниями. Так что жду от вас обратной связи и до скорых встреч. Пока-пока!